всем добрый вечер делимся с вами новостями касательно нового обновления Steam а за 16 ноября обновление клиента steam 16 ноября примечание это обновление было переиздано чтобы исправить сбой браузера в linux новый режим большой картинки обновленная общая картина теперь доступна для тестирования вы можете прочитать больше об этом в этом сообщении в блоге изменить рву вашего клиента steam и добавьте GamepadUI в командной строке чтобы автоматически запустить steam в новом режиме big picture в качестве альтернативы передайте new big picture чтобы запустить в режиме рабочего стола и получить доступ к новому режиму big picture big picture в любое время общие Сокращенное время запуска клиента для пользователей с большими игровыми библиотеками. Исправлена ошибка, из-за которой запуск игры не занимал больше времени, если не было подключения к сети. Исправлено, что флаги виртуальной реальности не отображались в деталях приложения для некоторых игр. Центрируйте всплывающее окно конфигуратора контролера при просмотре макета, макета контролера. Исправлено на нарушение кругового индикатора прогресса загрузки в списке входа в игру. Исправлен сбой страницы загрузки при запуске в автономном режиме. Страница загрузок теперь правильно реагирует на статус онлайн-офлайн. Обновлено всплывающее диалоговое окно новости Steam снова войти в систему. Исправлен случай, когда если пользовательский интерфейс входа по учетные данные которые стали недействительными. Он мог застрять и впоследствии не принимать действительные учетные данные. Исправлена ошибка фокусировки ввода, требующая первоначального нажатия на пользовательский интерфейс входа, прежде чем вы сможете ввести свое имя пользователя или пароль. Исправлены проблемы с перетаскиванием или закрытием окна входа и связаны с этим проблемы с масштабированием дисплея на компьютерах с нестандартным масштабированием рабочего стола. Исправлена ошибка при обработке недопустимых кэшированных учетных данных, влияющих на повторную аутентификацию. Исправлена ошибка с обновлением пользовательского интерфейса входа, когда пользователь уже входил в систему один раз в течение текущего сеанса. Подача пара. Включение гироскопа. Опция касания теперь доступна для контроллеров, не оснащенных емкостными сенсорными датчиками, точнее для контроллеров. Перемещение джойстиков из мертвой зоны теперь считается касанием. Все типы контроллеров теперь могут по желанию использовать макет в стиле Nintendo. Это позволяет переключать кнопки A и B, а также кнопки X и Y. Э, или Y, если так кому-то лучше произносить. Повсеместно в Steam и в играх. Драйвер расширенных функций Xbox был обновлен для Windows 11. Исправлено зависание, которое контроллер Amazon Luna крохотал на MacOS. Исправлена проблема с привязкой касания в режиме мыши, отпускаемый до окончания свайпа. Удаленное воспроизведение. исправлены, случайные длительные зависания во время захвата рабочего стола Windows. Исправлены символы для сторонних контроллеров Nintendo во время потоковой передачи. SteamVR. Исправлена ошибка, из-за которой некоторые изображения в приложении OpenXR не отображаются должным образом в SteamVR. Это все, что мы вам хотели рассказать касательно нового обновления Steam. Надеюсь, всем вам понравится. На этом у нас все.